В этом мире ты никогда не будешь по-настоящему счастлив, несмотря на то, что Аллах дает тебе. Ты никогда не будешь по-настоящему доволен. Наш мир создан разбивающим сердца. Он был создан таковым. Если ты хочешь обрести счастье в этом мире, то ты ищешь не в том месте. Как вы можете чувствовать себя никчемными, мои дорогие братья? Как вы можете чувствовать себя никчемными, мои дорогие сестры? Ты не раб Аллаха или Аллах, или Исы или Кришны, или Ганеши. Ты не раб моды, денег или славы, красоты, власти или положения. Ты раб Аллаха. Аллах избрал тебя из миллиардов человеческих существ. Аллах избрал тебя и одарил Исламом. Боль и страдания несут в себе негатив, если из-за этого создается барьер между тобой и Всевышним Аллахом. Но боль и испытания становятся положительной мотивацией для тебя, если при этом ты возвращаешься к Аллаху. О мой раб! «Вернись ко мне, своему Господу, о мой раб, это напоминание тебе, что я хочу вернуть тебя к себе». На них не будет страха, и они не будут опечалены. Не переживайте, о мусульмане, из-за того, что еще не произошло, это просто страх. И не переживайте из-за вещей, которые уже произошли, все уже предписано. Для мусульман самым горьким лекарством является именно шестой столб веры – предопределение Всевышнего. Мы не хотим признавать этого. Мы забываем о могуществе Создателя. Мы забываем о всеведении Аллаха. Мы забываем, что произошли из капли, и мы были ничем. Мухаммаду ибну Абдуллах пришлось все исправить, потому что мы все делали не так. И мы так боимся, потому что забываем. Мы боимся и забываем, что Всевышний все контролирует. Поистине, каждого из вас мы подвергнем испытаниям, лишением имущества, утратой близких, убытками в торговле. Так обрадуй же тех, кто терпелив. Тех, которые, когда их подвергают испытаниям, они говорят, Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. Это те, над которыми благословение от их Господа и милость, и они идущие верным путем. Так что если у тебя в сердце есть Аллах, то у тебя есть все, что тебе нужно. если же в твоем сердце нет Аллаха, то ничего, ничего из того, что ты желаешь, не сделает тебя счастливым. И поистине, в конце концов, ты останешься ни с чем. И клянусь Аллахом, это истина, это не ложь.